Всем привет, на связи Офисерк, и в ближайшее время мы начнем проходить эти долгожданные миссии, которые вас очень-очень интересуют. Итак, сейчас мы приобрели вот эту точилку, мы ее апгрейдим, четырехдверная она у нас, и она называется у нас... Сейчас я вам скажу как. Находится она в Legendary Motorsport, и зовется... И зовется Albany VSGR. Ходит в ограбление казино Diamond. Вот, собственно, на ней мы заезжаем в Super Пупер Auto Repairs. И нам предлагают поставить, как всегда, броню, которая мы максим, поменять тормоза. Поставить бамперочки, Передний, значит, а, эм, что-то мне как-то, честно, не особо нравится вот этот увес. То ли я долго не играл, то ли что, что-то как-то вот, честно, не впечатляет. Поэтому оставим стандартный передний. Сутки долбанем. Глушак. Ох, сколько глушаков. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас... Сейчас дымит. Ага. Увальный, карбонов, сдвоенные, большие. А это у нас что? По-моему, у нас больше даже. Эм, да. Алюминиевые, титановые, карбоновые, расширенный, Алюминиевые, расширенные. Большие, титановые. О, еще поперли. Карбон, двойные разделенные, буковые задние, буковые задние доп цвет, буковые задние карбон, буковые средние елки-палки, боковые средние карбоны, Waterfakker, э -э -э доп цвет. Давайте до цвета Вот это, кстати, интересно. Никогда не было таких глушаков. Взрывчатка нам не нужна, решеточка со знаком или без знака. Давайте уберем. Значок. Алло. Все, огонь. Капот. Кстати, 14 капотов. Подождите. Подождите. Хотя передние бомпера реально их что-то мало. Окей. Окей. Едем к капоту. Капот у нас стандартный, он уже как бы с таким небольшим выпадом. Вот, есть вот плоские здесь вот с такой какой-то полосочкой. Странно, тачка выглядит как склеенная немножко из двух. Тут значит с вентиляцией, с выемкой, спортивный капот. Как бы вот такой вот а. албанский. Видите, албанский вентилируемый албанский. Ну давайте, наверное, его и вот к Сзади, кстати, будет вот интересно вот так смотреться. Вот, собственно, замки. Чего? Эм. Это походу какая-то мода. Ладно, пускай будут вот такие вот современные. Клаксона мы пилить не будем фары фары не будем не будем менять оставим стандарт цвет цвет цвет цвет хочу красную тачку сделать поэтому давненько не было красного будет вот такая вот какая-то у нас красная фары будут я думаю мало что поменяется Пускай лучше так светят. По раскраскам у нас есть 11 раскрасочек. Ну, как бы 10, по сути-то. Вот. О, типа гоночная. Гео. О, знакомая нам расцветка Атомика. Э, собственно, а что тут меняется-то, скажем так-то? Да, не густом. Но я бы, знаете, что сделал? Я бы какую-нибудь вот полосочку белую долбанул. Вот по красоте будет. Зеркала у нас предлагается основного цвета, карбоновые, неоригинальные. О, уже поинтересней. Доп цвет и карбон. Давайте доп цвет. Теперь как бы... Ну, по номерам вообще пофигу. Украска, значит, будет у нас хром. Спасибо. Значит, перла... Металл. Да, негоже выглядит. Как бы к золоту так-то неплохо, но... Нет, у нас задание сделать ее Красненькой. Красненькой. Ну, я сам так решил. Хотя, смотрите, тоже голубенькая. Хотя что-то все голубенькое у нас. Поэтому ищем. Красенький. О! Кстати, тоже, смотрите, это прилично смотрится. Ох! Драти, дратути. Зимно-красный. Закатно-гранатовый. Грейс. Турину. Давайте формулу покрасим. Так, ну а... Доп-цвет... Так, доп цвет. Матовый. Не, надо тоже какой-нибудь металл долбануть. Кстати, можно беленькой полосочку тоже сделать. Ледяной или инистый. Давайте вот такое вот сделаем. Так, и... Те, все это фигня, да? Это все фигня. Так, цвет убивки, значит, у нас графит, а мы можем... Чего? че за лохотрон? Это что за... Вы серьезно? старый, что вы сделать? Эм... Пардон, но это бред. Эмблема банды нам не надо. Крыша, значит, мы можем... Не, ну доп цвета уже некрасиво будет. Пороги. Остались у нас пороги. Ну и колесики потом. М -м -м. Честно? Честно особо ничего и не меняется. Если вот прям честно... Но поставим гоночные. Мы же гонщики. Спойлерочки. Все-таки тут они есть. Стандартный карбон. Низкий есть. Есть еще утиный хвост. Причем их как-то, смотрите, два. Два хвоста. Странно, конечно. Но окей. gt -шко дракстерский спойлер и привинченный темный хвост дракстерский и привинченный <С he shuffle> давайте жтишки возьмем как-то он поинтереснее так ну здесь максимально вниз трансмиссию максимум турба надув максим ох завихрители еще даже есть не я тут как они зафигачили а ребята вот да, эти, конечно красавчики давайте стандартного цвета долбанем ну и вот они долго жданные кулесики значит это у нас будет спорт с стандартными дисками и диски будут какие-нибудь какие-нибудь заметные даже не знаю ну пусть будут честно я вам скажу вот это пускай айскит айскит и мы долбанем цвет значит со... о Красный-то вверху, да, были все это время. Э -э -э, Яблочно-закатный. Или все-таки белый сделать. Что-то как-то белый. Где-то здесь вот... Должен был быть белый, желтый, красный, желтый, белый. Пусть будет так. Серобурмалиновые. Шины сделаем атомиковские пулистойки и дым за пупенем желтый фиолетовый оранжевый зеленый красный красный или желтый Давайте желтый нестандартно да получается стекла еще можно забубенить в лимузин чтоб нас никто не видел из игроков ну и мы выезжаем о какая погода какая машина ну что ж погнали мы пусть дороженьку нашу будем посмотреть как эта тачка в деле и в деле она меня слушается и это меня очень и очень радует единственное что мне не нравится это вот такой вот солнечный свет и все остальное просто ляпота. Давайте. Ай, ай. Сократил, сократил. Ничего не скажешь. ой ой ой ой Как я сокращаю по-отецки. В общем, вот такая красивая тачка у нас получилась. С кучей всего интересного. Сбоку, сверху, снизу. Даже внутри у нас... Есть вот такие красненькие полосочки... Которые фиг увидишь... Но... Я думаю... Оно того стоило... И спойлер... И белые полосочки... И... Диски желтые... И красная подсветочка... Эх, ляпота... Да... Опа, красный парень... Здорово! Я так вижу, парковаться так и не научился, да? Ну, некогда меня учиться. Машины за машиной меняю. Ну да. Теньги есть. Так что. Так, я так понимаю, ты приехал, чтобы со мной вместе ограбить казино? Ну да. Ну поехали тогда. Все же нужно это сделать, а то да, там... я вот тоже тут так рассуждал, поэтому взял вот эту четырехдверку. Я так понимаю, ты тоже четырехдверник взял? Да, четырехдверка за мульон двести. Вдруг О. найдутся еще добрые молодцы, которых надо будет подвозить куда? Ну тут. да, а я аж взял за мульон семьсот. Так, ща, подождем. Ну давай уже, съезжай замечательно а то не охота никого-то ранить ну mm. в отличие от тебя тебя вообще по барабану мне кажется на все ну да ну вот так О, первый приехал кот там приехал то крикада так отлично ты можешь оценить мой салон ну давай. Можешь даже сесть, сесть, за руль можешь даже посмотреть. По-моему, вот так будет гораздо проще оценить. Твой салон. Видишь, какой он красный. Он белый. Он красный. Он белый. Он красный. Ты че машину двигаешь? Ты че машину пинаешь? Ты чё машину пнул? Я не <свят> пнул, я пододвинул. ладно, погнали, короче. У нас тут дело есть поважнее, чем машины. Эх, так. Оба. Мы Открываем, входим. Открываем дверьку. Так, отлично. Ты вошел у нас там? Да, я здесь. Где ты здесь? О, вот он. Очки при мне, я здесь так это хорошо посмотрим что нам нужно сделать ну мы уже разведку сделали а вот содержимое хранилище мы еще не разведали поэтому пожалуй приступим к этому ну давай это уже надо он прям звездочка Ну а как иначе надо так. значит надо логин okay, mm -hmm. пароль в систем видеонаблюдения mm -hmm. Понятно. Короче, нам нужно security Дагана найти. Спалить. Йоу. Педалить, конечно, много. Ты видал, где он? Девить кеме. Кошмар. Это называется проверьте свои М -м. колеса. Двери. Да, типа того. пары. Ну ты сейчас все проверишь, судя по всему так ладно так, что блин он... ну это конечно же полнейшая. ехать проверка. на другой конец города это что за трэш ты такой Проверька она такая Оп. не нужна минус... мне проверка я свою тачку уже проверил минус знак она очень даже хорошо слишком... не знаю у меня знак стоп на месте слишком он так не вписывался в интерьер. Вообще в концепт не вписывался, да? Ой, то что такое это? воу воу воу воу воу воу воу воу -во. Просто он не мой песок тут. Вообще Бездорожье, да, для таких тачек это кошмар какой-то. А ты какую подвеску себе поставил, кстати? Самую-самую такую. А да, я вот, кстати, себе поставил спортивную, и я теперь на каждой кочке подлетаю. Самую заныженную, по-братски ля, Все, я тебя обогнал. По-братски заниженную мне воткнули. По-братски заниженную. Кто, братуха тебя занижал, да? Так, у меня тут уже есть красный друг. Так что. Mm, у красный нас друг лучше новых двух. Все-таки нам будет легче проходить это. Да. Чего ты это взял? Мы его справим. Yeah. Первым. Mm -hmm. Классом? В бой. Первый. Не, ну нафиг их. Так, слушай, а ты меня, я так вижу, не особо ты и догоняешь. Сейчас посмотрим. Ну, я, по крайней мере, еду и тебя не... Наб... Хотя, смотри, сокращаешь немного, по-моему, отрыв. Ну, главное смотреть вперед, а не на тебя. А то так можно и улететь нафиг куда-нибудь подальше. Так, у нас тут съезд скоро будет, да? Не, мы все по прямой. У нас никаких съездов. Ну, может, у тебя какой-то там съезд. У тебя свой личный О. съезд. У тебя GPS пеленгует что-то непонятное. Минус дверь. М -м -м. Слишком жарко. Ля, в принципе, GPS хороший путь поставил. Все равно ну, по трассам едем. Да. Хоть не по городу, это радует. А то мы сейчас в пробках застряли капец как. Маршрут отборный. Отборный. У кого отобрали маршрут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Замечательно. Там отобрался. Угу. Причем конкретно а, так отобрался. А как ты туда попал? А вот будешь много знать, скоро состаришься. Подожди, да я оттуда выехаю. Кошмар какой, а? Отборный маршрут, понимаешь? Я выбрал. Да. Кошмар, конечно. Ох, ох, ох, ох, господи. Ты там опять отбираешься? Угу. Ну, знаешь, как бы уже отобрался. все нормально. Мне все беликое, беликое, беликоет, беликое. О! Пляж дель Пьера. Отлично. О, да. Ого! Стоп! Ты решил прям. Где наш самый конец? Да вот что-то я зря решил, самый конец, угнать. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, а тихо. Ты еще меня собьешь. На машине ездить. Так, о, кстати, нам придется взламывать. У нас на телефоне есть приложение для взлома. Mm -hmm. Так, теперь надо найти этого сисурите. Ты решил я на думаю... машине, ты не палишься, да? О, я mm -hmm. его нашел. Тихо, oh. тихо, тихо, все. Стой здесь. Стой так. Я его взламываю стой так смысле нет сигнала а где он он отошел надо за ним следовать м эм, а как тут где приложуха тихо тихо тихо тихо тихо я его взламываю Ай. Так. Ты ты не прыгаешь брат отлично получается 5 ну да а, а через что ты его ломаешь Через э, телефонное приложение. Блин, нет сигнала, господи. Отлично. А мне не дают. никакую Никакого можешь, потому что ты уже... Юзович. Наверное, наверное. Хотя нет, вот. О, отлично. Все, направляемся в казино. Good job. Елки, палк, ты уже лишился двери. Как так ты я умудрился? Я тебе говорю, я убрал, чтобы попрохладнее стало. А -а -а. Жарко слишком в тачке, да? Да вот еще заднее стекло убрало переднее. Не, ну заднее стекло я тоже убрал, правда я не собирался его убирать, но оно убралось само. Вот ты так. свой компьютер как охлаждаешь, и вот я также по максимуму воздушный поток. Понятно. Все дела. Не, я думал, подожди, подожди, подожди. А ты разве не охлаждаешь компьютера ну так как это? Вот это вот все, да? Ну как бы когда ртом вот... так нагибаешься, и ртом так то получается. Вот, на скорости можно делать то же самое. Ветром. Mm -hmm. Чтобы ножка дышала, как говорится, да? Mm -hmm. Так, нам в казино. Так, хорошо. У да. елки палки. Ты посмотри, какой-то а? Ага. Какой кошмар! Ладно, погнали быстрее, в это казино. Я уже заколебался носиться по всему городу. Да что-то ваш пек попец. Да серьезно, блин. Пойди туда, не знаю куда, приехай в то, не знаю что, и выясни то, не знаю что. Мы проехали GPS-ку и поехали последующий. Да следующему. фиг с ним, тут будет проще. Марш червуту. Оп, оп, оп. Ого! отлично. Огонь. Спасибо, ну, вообще... белой стрелочки. Ну, типа того, да. Хотя мы все равно нарушили кучу правил. Надо, это уже не важно. Мы почти приехали. Блин, я хотел приехать в казино на чистенькой машине. Такой типа лакшери, чтобы не привлекать внимание. Сука, лакшери! Конечно, пять раз подряд. э ты не впиликивайся в меня. окей. Ну не знаю у кого как. Водите казино. О, меня щелкнули. Другой раз, братан. Mm, у нас дел. Так, что нам теперь придется в Даймонде делать? Ух okay. ты. To <звы> Приложение yeah. ⁇ Турист uh ⁇ Ага. -huh. Так, да, взламывать защищенные сети. А где нам сигнал искать? М -м, ходить. Точку и доску. запилинговывать. О, о о мощность улучшается. Да, да, да, да. да А ты за мной идешь, да? Да. Так, mm. слушай, ну мощность повышается, значит нам сюда куда-то. ну пошли вот сюда. О, -о, о, прям пик, пик, пик, пик. Ну это две палочки из пяти. М. Так, а сюда нам не надо. Это как-то. О, о, о, увеличивается, увеличивается. Пошло, да. пошло, пошло. Угу. М. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Йоки, надо прям все пройти. О, Реструм. Угу. Реструм. А Рест Подожди, Туалет. в туалете что ли? Да. О, ля. Отлично. Вошел в систему. Подключаемся. Е. Так, что у нас тут? Давай смотреть. Uh... Что у нас там проходит-то? Uh -huh. Направлено так, в хранилище uh -huh. нужно найти камеру. Да, надо в хранилище найти камеру. В принципе, у нас тут уже все более-менее изучено. Наверное, Где нам что-то скажут. Так, тут М -м -м. вот. Подожди, так это не то. Изучен. Пишут мне. Так. Отлично, далее. Хорошо изучай. Оля, вход в казино нашел. Лифтовая зона следующая. О, нашел. Хм. А что у нас тут? Так. Что Еще у нас в итоге будет один Лифтятина. Подожди, а что у нас будет-то в итоге? А! А, -а, -а. он что-то тебе говорит. Да, много капусты. У нас <hh> деньги. Окей. <говорит> <говорит> <говорит> <говорит> okay. Так, все, отключаемся от камер наблюдения. Ну да. Так, отлично. Че, покидаем казино? <говорит> Значит, у нас с тобой будет капуста. Много-много капусты. Ну ладно. Хоть капуста, и то хорошо, из казино унести, да? Да. Блин, только теперь до выхода пилить не знаю сколько, а. Вот так слишком далекий выход. Просто кто-то подумал о безопасности и запилил ее в самый конец. Mm -hmm, в туалет, да? <смех> туалет — самое безопасное место. Так, ля. А, крутануть нельзя? А не. я думал выиграть вон тот байк. Мы <смех> же в чужом казино. В смысле? Как ну... это мы в чужом казино? Это наше казино, ты че? Не. Это... Это что, твое воображаемое какое-то? <смех> что ты там делаешь, скажи мне? <смех> это не наши. Это не наш? Ну хорошо, ладно. В общем, я уже выхожу из этого казино. Оля. Я уже сел в мою без тачку. Дверей. Ну ладно. Я уж понял, что все весело, да. А твоя тачка без стекол уже. Вон, покидаем сектор. Опа. О, отлично. Все. Ну что, значит, поедем в следующий раз уже. Конкретно разбираться с тем, что нам надо делать. Ну да. И уже готовиться к полноценной ограбе. Поехали в наш офис. Поехали.